Несколько лет назад мне мои друзья в Тулу Тулусуда прислали стихотворение Николая Степановича Гумилева, которое никогда нигде не было опубликовано. А не было почему? Потому что Николай Степанович его посвятил нашей царице Александре. И я написал песню на это, эти стихотворения, на это стихотворение, которое называется. А, да, еще буквально одно слово. Вы знаете, что наша царица, святая Александра, и две старшие дочери, Ольга и Татьяна, они были сестрами милосердия. Никто из русских цариц такого не делал. Вот именно вот этому их подвигу и посвящена эта песня. Называется Милосерд, это я пою под гитару. «Милосердная царица». Державный вождь Свои пауки Вы наклоняетесь Над ранами С глазами полными доски, Вы наклоняетесь Над ранами С глазами полными Тоски, Вы наклоняетесь над ранами, с глазами полными тоски. Имя вашего величества Не позабудется доколь Смиряет смерть любви владычество И ласка утешает Бог смиряет смерть любви владычество и ласка утешает боль несчастных кроткая застула Путница сестра, Где вы проходите, как путница, Дама цветов, земля пестра, Где вы проходите, как путница, там дома цветов, земля пестра. Мы молим, сделай Бог вас радостной И в трудный час, и в скорбный час. Да снизойдет к вам ангел благостный, как вы не сходите до нас. Да нас не зайдет к вам ангел благостный, Как вы не сходите до нас. Державный вождь Свои пауки Вы наклоняетесь Над ранами С глазами полными доски, Вы наклоняетесь Над ранами Глазами полными тоски